Американские СМИ подвергли президента США Дональда Трампа критике за публикацию видео из поездки в Ирак, на котором не заретушированы лица военнослужащих. Об угрожающей безопасности военных активностей президента в Twitter рассказал неусыг. Трамп опубликовал ролик о визите в Ирак у себя в Twitter 26 декабря. На видео президент с женой Мелани Трамп выступает перед персоналом военной базы, жмет руки, раздает автографы и фотографируется с военнослужащими. Их лица хорошо видны во всех публикациях такого рода принято замазывать лица военных чтобы избежать обнародования секретной информации Нэнс, бывший сотрудник американской разведки подтвердил изданию что публикация главнокомандующего нарушение устоявшихся процедур инриат инвентей быть безопасность операций важнейший аспект в размещении военного контингента за рубежом настоящие имена и лица солдат задействованных в спецоперациях обычно держатся в секрете. Случайное раскрытие их через публикацию в медиа, даже если это делает сам главнокомандующий, может помочь террористам или враждебному правительству в их пропаганде. «Если кто-то из этих военнослужащих попадет в плен, он не сможет отрицать, кто он такой и чем занимается», — объяснил Нэнс. Анонимный источник в Министерстве обороны США также подтвердил Нелсуек, что обычно лица военных ретушируют, и заявил, что публикация Трампа – первый подобный случай на его памяти. 27 декабря стало известно, что президент США и его супруга Мелания совершили необъявленный визит в Ирак, чтобы навестить размещенных там американских военных. В Ираке не было полноценных военных действий с прошлого года, после того, как силы террористической группировки «Исламское государство» и «Гигиил» запрещена в России, потерпели ряд поражений, однако около 5,2 тысячи военнослужащих США до сих пор находятся в стране в качестве инструкторов и военных советников.